Приветствую, зрителей и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы продолжаем нашу героическую революционную кампанию против империалистов, а также сигуната, так угасающего с каждым днем. Ну хотя, наверное, войска, которые ко мне приближаются, сказали бы совершенно иное, потому что их многочисленные войска все ближе и ближе. Но ничего, если мы постараемся, то сможем победить в любой ситуации. Судя по тому, что у меня уже как и армия, и они с каждым ходом растут и растут. Также доходы мои, впрочем, меня тоже удовлетворяют, смотрю я. Ну и в общем-то, да, я могу только сказать, то, что наша компания движется в правильном направлении, и мы получаем от этого огромное удовольствие, по крайней мере я точно. Еще хотелось бы кое-что уточнить насчет орденов, медалей и других наградных э, систем. Сказать я хотел то, что во-первых, Такеда Тимофую вручается орден Черного Знамени и медаль за оборону границ. Это чтобы точно уяснить, я сейчас решил это сделать, потому что до этого я что-то как-то позабыл об этом совершенно. Но В общем-то, Такеда, поздравляю тебя! С твоей великолепной службой. Так, ну что, у нас есть еще один, конечно же, человек, который ему требуется награда. Это. это, это, это, это, сыною Норитоя. Да, хотя, к сожалению, ему не принадлежит э, большее звание по сравнению с другими командующими морскими моими. Но я его специально выделяю и ему также награждаем мы его. Э, впрочем, помимо. Ордена Черной Звезды я, я и награды медали за оборону границ. Я еще также его награждаю орденом Сацумы. За его непревзойденный не вклад в оборону наших границ еще до Такеды. То есть он очень хорошо воевал и а сейчас до сих пор ведет свою службу. За что ему научает дополнительно Орден Сацумы? Ну, возвращаем его, впрочем, в эскадру нашу. Ну и, наверное, давайте сейчас... Э, кстати, может было бы Такеды... Ой, это, извините. Наритуя разбомбить. А, нет, не получится, да? Ладно, тогда возвращайся. А вот вы бомбите, давайте-ка Отлично. Хорошие ему потери принесли, наверное, на пехоте. Очень это хорошо, очень хорошо. Так, перевожу обратное оболчение, как хотел. Ну и, в общем-то, наверное, будем пропускать ход сейчас. Да, наверное... Я еще заметил, что интересно для меня. Артиллерийская академия есть и Военная академия Утосы в его столице. На острове есть, не ошибаюсь, Сикоку. Наверное, не ошибаюсь. Кюсю это вот где я сейчас. Ну, то есть где моя столица. А остров Сикоку это где-то вот как раз-таки Тоса проживает. Ну, в общем-то, как бы там ни было. У Тосы тут, во-первых, есть и академия, есть еще Военная академия, есть и Академия Артиллерии. И еще у них бывает, есть товарное хозяйство, то есть реально провинция очень жирная, очень вкусная. Ее захват будет для меня огромным преимуществом стратегическим на острове. Поэтому в будущем надо по-любому захватить данный остров <coughs> и данную провинцию. Так, ну через ход, наверное, начнем на лениной пехоте, или можно прямо сейчас этим заняться. Возвращение моей эскадры домой займет три хода. За три хода я на ему очень даже хорошую армию, можно будет высадиться. Так что... Хотя нет, давайте подождем. Я жалею деньги, поэтому нет. Подождем. Так как у меня с экономикой все же, хоть и все уже лучше стало, но... Еще все же дает о себе знать. Некоторый недостаток экономический. Ладно, пропускаю ход. Наверное, все сделал. Надеюсь я на это, потому что я давно не заходил. Плюс я не помню... Так, все, в общем-то, нормально, смотрю, да. Нагалока идет к нам навстречу. Дзюдзая, кстати, откуда-то приплыл. Засранец такой начинает меня бомбить, разумеется. Опа! А Фукуэ нападает на мой корабль, все-таки спустя долгое время предпочитает наступать. Ну, давайте, конечно же, не будем его долго мучить. Санада, так там и море. Покажи ему, куда надо отправляться. Если ты не анархист, анархическая республика Сацума будет дальше продолжать бороться как с Согуном, так и с Императором. Но, к сожалению, противник выбрал Дождь, мною так нелюбимый. Плюс еще такая жесткая завеса тумана. Я не понимаю, почему вообще ни хрена не видно, потому что в Дождь, по крайней мере, что-то перед собой можно увидеть. А в игре это все-таки как-то реализовано не совсем верно. Так, пока что починили мы корабль, плюс я жду наступления его Кайтена вместе с канониркой Тьё По-моему, так она называется. Ну, ожидаем. Уже показался дым на горизонте. наш доблестный командующий обходит позиции перед боем. Так, ну что, они попытаются издалека, наверное, вести огонь. Все же это островная провинция, островная страна или нет? Что-то как-то слишком близко для обычного обстрела. Да, разрывными снарядами не хотелось вести битву на крайне близкой дистанции. Тем более, еще в дождь я Честно не представляю, насколько долго это будет битва а происходить. Ну я дополнительно отдал ему еще один залп. Так, видите огонь, главное пока Кайтену. Кайтен наиболее мощное судно, наиболее опасное. Так, Кайтен разворачивается. Почему-то пошел на меня. Или нет? А, нет, просто они разворачиваются, чтобы другим бортом пострелять. Хотя, зачем? Да, логика бота меня всегда поражала и продолжает поражать. Потому что ни один нормальный бы человек так не стал бы поступать. Так как есть еще вручную стрельба, можно было ее заюзать вполне. Ну, осталась теперь одна коннерка наедине со мною. С одним орудием всего лишь, носовым. Жить ей осталось весьма недолго. Давайте помогу. О, хорошие попадания были. Она начинает отступать. Ну, отступление, конечно, здесь невозможно. Только капитуляция, либо сдача своего судна. Ну, а также можно, в принципе, пойти на дно, как и ваш командующий. Хотя давайте я вас попробую взять на абордаж. Никогда не юзал эту способность. Не знаю даже, как она здесь будет работать, судя по тому, как я... какие разные корабли по комплектации, это может все что угодно произойти. Так, так, так, ну, давайте, давайте, давайте. Да, кстати, не стреляйте сейчас. Не видите огонь. Ну-ка, ну-ка, он уже подкатывает к нему, подкатывает. О, полетели тросы, знаменитые из Сёбы на второго оригинального. Так, и что? Мы их реально сейчас возьмем на абордаж. Хочу. О, да, конечно. Я как-то поспешил с выводами. Зная оригинальный Сёгун, что обычно бордаж так просто не проходит. Гладко. Начинает мой корабль вокруг него кружить. И когда он к нему причалит, неизвестно. Так. Ага, вот, уже начали они схватываться. Наконец-таки решительная победа. У меня зато здесь теперь еще и канонерка. В принципе, почему бы и нет? Можно ее будет просто отправить как разведчика. Я, кстати, вспомню о кое-чем. Через ход посмотрю. Сейчас, конечно, не могу, пока наши враги наступают. Да, теперь выходит такая ситуация, что мою провинцию, недавно захваченную, будут атаковать с двух сторон. Не знаю, что получится, потому что там у меня хоть есть британцы, но, блин, не забывайте, у противника есть пушки различные. Плюс у него там целый стак солдат. Причем уже прокачанных по максимуму. А потом у британцев может даже будут сосать. И это неизвестно точно, но может быть. Так, поджидаем, кстати, подкрепление в виде наследника. Что насчет, кстати, получения нового командующего как вы видели не, нету такой пока возможности она может в принципе появиться после захвата тосы ну это соответственно мы сможем узнать только тогда когда я наступлю на этот город смогу его штурмовать пока мы тем временем значит ожидаем моих кораблей соединим их вместе с армией и потом высадимся так здесь у меня около ее стоит корабль Наверное, давайте продолжать бомбить город Потому что, я думаю, ферму там какую-то или какие-то шахты разбомбить маловероятно. А город-то он уж гораздо больше, чем фермы. Поэтому, наверное, и больше вероятность того, что мы разбомбим город. Так. Угу. Тут видимо еще один порт. Не можем мы, к сожалению, попасть. Ну, да ладно. Так, Эда, это, это уже не от тебя зависит. Это чисто от автообстрела. Так, порт мы повредили, кстати. Наверное, Йода со своего расстояния смог достать мой порт, хотя, честно говоря, это неожиданно, ну давайте тогда его уничтожим за это. Вот интересно, то что мой порт разбомбил, это как-то вообще повлияло на экономику? Судя по тому, что там нету ни одного выхода из этого порта торгового, какого-то направления, то, наверное, не должно было это повлиять никаким образом. Слава богу, в конце мне новый вариант погоды удовлетворяет, засуха, а то бы еще опять дождь или туман, и я бы с ума сошел. Так, ну что, вставляю, наверное, разрывной снаряд, или нет, сначала давайте-ка обычный снаряд. Потом, когда подойду к врагу, когда он начнет меня реагировать, тогда уж переключусь на разрывной. Потому что мне бы не хотелось ввязываться в битву, Пора находясь показать, в... В невыгодном положении. Так, ну это у нас Уэсуги Юри Каны. Пока не прославившийся командующий, не имеющий никаких заслуг перед Отечеством. У него будет еще такая возможность. Уж поверьте. Интересно, кто-то вообще ставит в своих прохождениях э, перегрев двигателя. Ни разу не видел таких людей, Возможно, просто я мало смотрю прохождение. Может быть, и такая хрень, конечно. Так, подождите, что это? А, все, уже типа закончили плыть. Давайте дальше. А, потому что я как-то ставил в сетевых битвах перегрев двигателей. И это приводило обычно к не очень хорошим последствиям. Мои корабли взрывались, не успевая ничего сделать, либо же они уже там отступали и потом взрывались. Непонятно почему. То есть это буквально просто детонирует какие-то непонятные двигатели. Хотя как может он сдетонировать от перегрева? Ну, По идее должна выйти просто машина из строя. Но уж не взрываться же фейерверком. Так, достаем по противнику. Обстрел производим. А он тоже начинает стрелять обычными снарядами. Это означает то, что нам нужно подплыть ближе. Включать разрывной и плыть к нему навстречу. Давайте а так и сделаем. Очень удачный обстрел врага попадается. Видим, что он даже одну пушку мне уже вывел. Ничего. Отчинимся потом. Если что, все равно эта одна пушка никакой пользы большой не окажет в битве. Да и к тому же она на самом деле не исчезла. Она всегда была, будет и... В общем, можно ее все равно будет использовать. Это, видимо, просто такой прикол, что я не знаю, минус одно орудие. Хотя в битве это все равно у меня все орудия функционируют. Или, может быть, просто они с одного борта на другой перекидывают орудие. Хотя, как это возможно? Тоже непонятно. Ладно, начинаем ремонтироваться. Противник уже почти выведен из строя. Добавляем ему с помощью своего австрела личного. Они горят, горят, но пока еще не тонут ладно давайте помогу еще дополнительно починили свою посудину плюс завершили сражение в нашу пользу как обычно без проблем такая ситуация сейчас выходит на море что половина все равно врагов не обладают разрывными снарядами а половина обладает и на суше выходит так что врага наоборот армии гораздо сильнее моих хотя да, что-то я, наверное, поспешил. наголока совершенно не готов к сражению. А вот Йода, ну, у него есть уже линейная пехота, плюс есть кавалерия с саблями. Хотя, как мы знаем, в осаде и в штурме она будет совершенно бесполезна. В Ивайме, конечно же, увеличивается недовольство по той причине, что это императорские силы были здесь. И, соответственно, постепенно настроение будет в нашу пользу переходить. Вид зума, что я, кстати, замечаю, очень такое, не, как сказать, ненормальное, что ли, неожиданное для меня орудие парота. Но тут уже есть еще и артиллерийская школа, поэтому, да, он, наверное, краски здесь и нанимал. Так как, по-моему, вообще с самого начала Мацуэ не продвинулся ни на одну провинцию, поэтому, да, так оно и было. Ну, вами, кстати, будет недовольство. Надо, значит, нанимать здесь бомжей. Давайте, значит, нанимаем обычное ополчение. Сайга же, Такамури, обходи провинцию и сразу же иди прям в Идзума. Хотя, наверное, лучше оставить хотя бы два ополченца. М -м Три ополченца. Да, ну, блин, они так уже хорошо раскачались, что их даже жалко здесь оставлять. Давайте на некоторое время я их здесь оставлю. А потом, конечно же, я их снова поведу в бой. Пока что Сага Такамори вместе с моим... Ну, давайте не будем его называть Дайме, потому что Дайме уже ушли в прошлое. Будем просто его зв... звать э, главный верховный представитель Анархической Республики Сацума. Я не знаю даже, как это перефразировать, потому что... Ну, конечно, это просто пережиток прошлого. Это ошибка, так сказать, переводчиков. Потому что никаких Дайме у нас и в помине нету. Так, ну здесь есть иностранный наемник уже. Можно его было бы, в принципе, оставить, либо же везти вместе с армией, но тогда его эффекты будут, наверное, практически нулевые. Наверное, никак они не суммируются. А вообще, наверное, не смогу просто даже два иностранных наемника в одну армию взять, или могу? Могу, но какой от этого будет толк, вопрос еще остается открытым. Так, ну тогда давайте введем этого иностранного наемника в битю. Там нам улучшения будут очень даже нужны. Потому что там есть и как ополченцы, так и новые линейные пехотинцы. А в этой армии уже очень хорошо прокачаны. Ну и все равно пускать дальше прокачиваются люди. Почему бы и нет. Нам понадобится два хода до Идзума. И мы сможем атаковать эту крепость. Так, поэтому мой синоби... Знаешь, что сделай, кстати? вот Не знаю. То ли, может быть, насолить Нагаоки, а может быть, насолить Мацуи. Я, если бы играл бы за Мацу, я по бы по-любому отбился от Нагаоки. Тут даже не о чем разговаривать. Однако, в случае ботов, они могут просто разыграть. И тут вообще неизвестно, кто выиграет. Ну ладно, поэтому давай, наверное, двигайся дальше и посмотрим, короче. Устраивай диверсии, хотя... какой тоже смысл от этого. Да никакого просто надо бы как-то ему качаться, а как ему качаться, если ну просто тут нет целей таких дешевых и многообещающих, это а маловероятные цели меня не удовлетворяют. Так, -с. ну и в общем-то, наверное, здесь мы будем смотреть, что будет происходить в битю. Надеюсь на победу там. Здесь мои флоты все стоят, эти уже действуют, куда-то плывут. Да, кстати, что касаемо моих кораблей около. Фукуэ, не знаю, даже может быть вас послать пробомбить их. Потому что все равно у противника больше нет ни одного корабля. И можно было бы воспользоваться этим моментом. Взять разбомбить его армии. Кстати, что интересно. У Фукуя нет вообще нормальных солдат. Там одни бомжи. Причем их совсем немного. Поэтому можно даже было бы создать армию и взять высадиться. М -м, почему бы и нет. Но ну, тогда надо еще и нанимать новых солдат. <кхем> Тратить дополнительные средства которых у меня и так немного. Это все очень затратно. Да, не забываем про Асуми. Тут же у меня, блин, враги сейчас плавают. Надо их взять и уничтожить. А, но в то же время тут еще и сада ходит. ё мое, как бы сейчас поступить-то? Ну давайте один корабль пошлю на север, дабы он перекрывал вражеские торговые пути. Плюс еще мешал он пройти ко мне вглубь территории. Один корабль встанет просто в проливе, чтобы не могли войска пересечь его и напасть на Нагата. Так, ну и наконец-таки один корабль, оставшийся, я на юг. посылая на юг, чтобы он смог отразить атаку Сёгуна. Сёгун уже тут разбомбил мою ферму, блин, очень даже хорошо насолил, сволочь такая, сжёг мне их. Целую тысячу придется откинуть для починки. Ну и здесь тоже, блин, целую тысячу нормально так нехило. Как так они умудряются стрелять, что даже уничтожает абсолютно весь порт? Мне только остается догадываться. Ну что, пропускаю ход. Все, наверное. Хотя, подождите. М да, все, блин. Сейчас у меня там везде бунты будут нормально типа. Буду опять уничтожать восставших. Так, здесь мы справились с восстанием. Здесь вот в Цукуси я не знаю, тут вывести или оставить людей. Вы, короче, бомбите, наверное, их не отряд. Да, отлично, еще убили линейные пехоты, там я уже не знаю, столько у них потери гигантских много. А вы, ополченцы, бегите в цукусе, потому что тут у нас с порядком все как-то, ну, негладко, надо это убирать, воздействие. Так, вы вами тем временем. Тоже как-то все не очень хорошо пошло, так что на один, на два или вообще абсолютно полностью решить, вернуть людей. Давайте на один ход я верну три отряда, потом там все равно уже такого недовольства не будет, плюс у меня будут люди, которые смогут предотвратить восстание. Ну и после этого вы просто двинетесь вновь за моим дайме и моим командующим Сайга Такамори, и тогда вы уже будете все равно участвовать в сражениях. Да, тем временем смотрим, какие у меня есть военачальники, но те же самые остаются, плюс у них преданность все так же высока до небес, хотя я, честно говоря, не ожидал этого, обычно, по-моему, когда выберете республику, резко преданность абсолютно всех военачальников падает, а тут у нас получилась ситуация такая нейтральная, вроде не падал, вроде не повышался. у некоторых просто и так уже до 6 прокачано. Так, с сноголока еще тащит один стак. Нифига, у него сколько войск. И наконец-таки нападает на битю. Хотя нет, он нападать-то и не собирается, он только осаждает. Может быть, поджидает своего союзника йоду. Магистра. Ну, йода, конечно, тоже подходит помогать. Он не будет идти дальше на меня нападать. Так, осада тем временем все же предпочитает напасть на крепость Будзен. У него есть, кстати, пушки парота. В то же время у меня армия, думаю, выдержит. Если только не произойдет чего-то неординарного, или там, например, не за стена какая-нибудь, будет опять-таки все рядом на воздух. Все будет зависеть от того, как будет поступать бот. Хотя я почти уверен, что победим. Все же у меня много копейщиков, ополченцев. Они дерутся, дай боже. Так что должны затащить. Ну, ладно. Начинаем сражение. Смотрим, откуда они попрут. Так, пушки у них, значит, с правого фланга. Сейчас они, наверное, достанут, да? Достают прекрасно и начинают валить моих ополченцев. Давайте тогда их выставлю просто рядышком, дабы стены им не навредили сильно. А то... Хоть это и казалось бы обычно ополченцы бойся, и, Хоть от них толку не сильно много Но извините, я боюсь, что проиграю сражение И не хочу допустить дополнительных потерь Так, ждем, с ждем. Ну, в принципе, все у меня устраивают, как стоят Эх, Скотина, сейчас будет еще и по башне стрелять, да, наверное? Типа, почему бы и нет? Или нет, он не будет стрелять по башне ну, он стреляет, сукин сын, конечно, выносит ее нахрен. Ах ты, сволочь. Ах ты, сволочь. Мы строили нашу башню, строили. А ты взял ее, разрушил, сволочь. Так, че, он больше не стреляет. Все, перестал? У тебя кончились боеприпасы, серьезно? Ладно, давайте встанем обратно на стены наши. Защищать надо крепость, а не просто так. Стоять здесь. Так, вот тут что интересно, у него есть снайперы еще, плюс ополчение обычное. Интересно тем, что снайперы наверняка будут вести огонь, и поэтому я не смогу достать до них с помощью своих ополченцев. Ну, сейчас мы это узнаем точно, я не уверен еще в этом. Кстати, я буду артиллерию использовать только тогда, когда они... Да, кстати, видите, они вправду стреляют, а мы не можем до них достать, так что отходим, отступаем пока, пускай они подойдут поближе. Так, все, можем подходить. Давайте. Так, так, так, так. Так, прошу прощения. Закончилось место на жестком диске. Да, оно очень часто кончается. По той причине, что я записываю на SSD-шники. SSD-шник у меня всего лишь на 250 гигабайт. И уже там большая часть и так занята без моих только записей от них. Так, ну ладно, что там. Начинается сражение, начинается тут пальба. Давайте я помогу врагу. Чтобы он мог порадоваться битве, я ему осуществлю сейчас очень значимую помощь. Пускай он полетает, скотина такая. Или не полетает, сейчас узнаем, что они будут делать. А противник похоже ничего делать не будет. Он просто хочет умереть, скотта такая, получай, получай. Ой, красота! что это все что ли это весь обстрел был число снарядов в залпе 13 а почему прилетел только с сны... 3 снаряда это что было такое это что было за халтура ребят ну меня это совсем не устраивает надо чтобы вы могли нормально так помогать мне а не просто так пох пох и пох и все блин типа с нас довольно мы устали там стрелять понимаете ну у него кстати нет ни одного рукопашника что для меня знатно Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут у нас, я смотрю, артиллерию продолжу вести огонь почему-то. А почему они продолжили это вести огонь, я что-то не пойму. Ребят, вы это хотя бы там усмиритесь, я не знаю, не надо так стрелять часто сильно. Так, в общем-то, у нас тут, я смотрю, проблемы происходят, потому что, сами видите, их линейных прихода сильно много, их снайперов сильно много, они начинают уничтожать моих полномерно... Ополченцев Поэтому я ими буду отходить Отходите Я бы хотел все-таки их сохранить не, хо не хочу терять полностью отряд Это По моей экономике тут немного, но ударит Неприятно Так, выставляем Давайте-ка пока копейщиков А, ополченцы, кстати, стреляют Нормально Стрелять, они только идут в атаку Просто Здесь тоже такая же хрень. Они просто в атаку. Хотят, видимо, умереть. За своего дайме За своего сёгуна Ну что ж, это похвально, похвально. Но только вот вы ошиблись немного. Вы нападаете на тех, на кого не стоило бы нападать. А на самих анархистов, Сацумы. Вот, ваше ополчение уже поняло, что надо отступать, убегать. Однако вы, глупцы, до сих пор этого не поняли. Ну что ж, мы вам сейчас подскажем, это прекрасно. Так, э, давайте мы им подскажем, что нужно делать. Правда, при этим уйдем все-таки немного. Так, здесь мы, ополченцы, вступите. Так, здесь вы тоже отходите, а кто, по-моему, ведет огонь орудия пара, и могут просто попасть в стену. Ага, у противника снайперы решили посражаться с с копьями. Ну что, интересно будет сражение, однако крайне недолгое. Так, давайте, видите огонь пока здесь? Хотя и здесь сейчас надо будет все равно вести огонь. Ох, началась пальба, несколько снарядов попало по врагу, а несколько попали просто внутрь, и ничего не произошло, интересно. Очень жаль. Так, ну ладно, давайте деритесь, деритесь. Все, уже убегают их не снайперы, режьте тогда. Здесь же, ну-ка, интересно, будут мои стрелять или нет. Вот, перед вами прям противники стоят. Так куда вы идете, идиоты, ⁇ е-мое? Стреляйте по ним. Так, в общем, постреляли и хватит. Давайте в атаку идите, копейщики. Ох вот ты, ⁇ -мо ⁇ Ой-ой-ой, они еще решили пострелять мне в задницу Так, ну что, этот фланг полностью освобожден Данный фланг сейчас мы сможем защитить, если я растяну своих солдат Ах вы скоты, блин, они еще и стрелять умудряются Так, ну-ка, и что там, ополчение, вести огонь быстро вести огонь. Здесь вы тоже что встали? Ну-ка стрелять, пока не хватит у вас патронов. Стреляйте. Скотина. Ой-ой-ой. Что-то там много было. Давай прекращай это. Безобразие. Отступайте, ребятки. Однозначно отступайте. Здесь мы нарубали рок настолько, что даже докачались уже до пятой лычки, да? Хорош, хорош. Это не настоящие бомжи, это уже нормальные такие ленин-пехотинцы. Конечно, мы накачались, я так думаю, это естественно. Так, здесь, кстати, тоже встаньте, постреляйте по ним. Потому что, похоже, это все их последняя была атака, надо добивать... Здесь же, я смотрю, кавалерия с саблями бежит на моих ополченцев гарнизонных. Даже интересно посмотреть на битву. Да он даже до него не достает. Что он делает? Да, блин, чувак, рыбани его. Да, ладно, нет. Почему он... О, это было уже круто. Как ему прям проткнул. У него в один момент катана, а в другой момент у него копье. ой Так, ну что там с другой стороны у нас? Да, ну мои ополченцы сражаются. Смотрю, даже еще кто-то вернулся. Интересно. Зачем это вернулись вы? Хотите умереть за своего дайме? Лучше бы умерли за анархию. Вступайте в наши ряды, пока это возможно. Пока мы вас не расстреляли до конца. Ха, так, я смотрю, его охрана-полководца еще даже наступает. Стрелять по ним, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Да -мо, это, блин, орудия пара они очень сильно мешают, сами видите. Скоты такие. Опа, целый отряд они убили. Так, защищайте позицию, защищайте позицию. Ее моё Шесть. Вроде отстрелялись, мне казались, эти орудия. А ни хрена еще У них там, видимо, боеприпасов дофига. Так, наконец-то начинают вести огонь ополченцы. Но, блин, их охренеть, как уже раскидали. Надо сейчас снова сюда вести другой отряд ополчения. Похоже, этот отряд уже просто ГГ. Надо ему отходить. Нет, мы еще не закончили. Все, уже не будут они точно стрелять, так что вы возвращайтесь также. Сюда, сюда, сюда, все сюда. Пострелять хотя бы, сколько успеете. Да, они даже не успеют особо пострелять. Что там, лошадей, блин, разогнали. Первая победа? Да насрать, это же ополченцы. Главное, что победили и все. Это самая главная была задача, и мы ее выполнили. Посмотрим, какие были потери. Мы потеряли 800... Ой, извините, 779, противник а 860. Он отступил, но это ненадолго. Мы их догоним и убьем. Замок в осаде. Опа, а что интересно, так у меня доход упал сильно. Ч ⁇ за хрень? Так, кстати, новый командующий, отлично. Повелитель, я должен поговорить с вами. Неравные торговые соглашения нанесли серьезный ущерб экономике. Наши подданные усердно трудятся, но получают жалкие гроши. Неужели мы не можем ничего сделать? Это достойно сожаления. Мы попросим иностранцев повлиять на ситуацию. Если мы сейчас обратимся к ним, то поставим под удар долгосрочное отношения с Западом. Ну что, я попрошу иностранцев, надеюсь на то, что британцы, хотя это чертовы империалисты. Они помогут нам и хотя бы что-то сделать в пользу моих подданных. Я не знаю, в чем вообще сырбор, как говорится, но надеюсь, оно того стоит, чтобы можно было обращаться к иностранцам. Так, ну что, мы видим такую херню, что враг осадил битю. Мы же можем, в принципе, соединить нашу армию, подойти к замку, дабы его... Снять осаду, но ну, не, мы, конечно, не снимем осаду, нихрена тут даже близко. Ну, давайте подойдем хотя бы, попробуем что-то сделать. Не знаю, правильно это или нет я сделал, потому что, может быть, сейчас враг просто нападет на мою армию, которая здесь стоит. И другая армия вступит в бой как подкрепление, а тогда мне придется участвовать в масштабном сражении против двух командующих. Это, как вы понимаете, ну скорее всего, полная жопа. Ладно, надеюсь, что этого не произойдет. Так, пока в Иваме у нас наконец-таки настроение улучшается. Мы нанимаем, давайте, два еще отряда ополченцев. Выводим отсюда, как я и хотел, три отряда линейной пехоты. И ведем эти три отряда, точнее, все эти отряды в Идзума. Давайте, ребята, вам надо еще один ход, и вы будете в Идзума. Идзума же, я смотрю, э, на Нагорока не занял. Похоже, что он воевал, но проиграл. А терпел поражение. А потому о, это очень знатно для меня. Так, ну что? Что еще? Блин, вот, видимо, все доходы ушли. У меня как раз таки из за битю. Хотя почему. Не, не, не, это не за битью Это потому, что у меня. Да, у меня же дохрена отрядов нанято было. Да, вот, вот вот почему. Такие вот дела. Так, вы этим временем плывите, опять-таки, туда, куда я вас послал. Плюс ремонтируем нашу ферму. Вы же, в свою очередь, парниши, двигайте тогда в сторону э, Дзюцая. Нужно его потопить. В Нагасаке у нас найм продолжался. Правда, сейчас, к сожалению, придется, видимо, его прекратить. Так как нету вообще больше у меня ни денег, ничего. <laughs> Все деньги потратил, черт возьми. Так, кстати, у нас еще и горит замок здесь. Можно было бы, кстати, напасть на... Вот этих засранцев уничтожьте их, опа. Еще пишет, что мы проиграем битву. Так, ну тогда можно сделать как? Можно подослать просто вот этих еще солдат дополнительно сюда. И теперь нападаем. Почти победа? Что? Почти победа? у это полнейший бред. Вы, ребят, только послушайте. Почти победа. Что за чушь? Это была стопроцентная победа. Ай, блин. Надо нанимать еще ребят. Ну, давайте тогда что-ли из нагаты приведу сюда солдат. Потому что мне совершенно неохота сейчас еще тратить деньги на оборону этих двух городов. А, потому что деньги реально очень хорошие. И тратить их вообще не хочу я. Да, это глупость полная. Почти победа, ну чё за чушь Да, кстати, куда у меня все деньги-то ушли? Я что-то настроил? Не, я ничего не строил Я ремонтировал Ферму, да, я помню, что я Ремонтировал ферму, плюс у меня, кстати Военачальник появился, можно его переслать Сюда, но ему идти придется, Хрен знает сколько времени, блин Может быть, давайте Его посажу на корабль, попробую Хотя как? Не, давайте его ведем Короче, в Нагасаки Тем временем, в Асуме Наверное, я выведу выведу, то есть распущу один отряд и в сатсуме я распищу, распущу аж два отряда, потому что блин, что-то совсем у меня денег уже нету надо что-то делать и как-то вот видимо отменять налоги где-то что-то вот такое придумывать короче мансовать деньгами, грубо говоря так, ну и тут у нас один отряд нанимается здесь я решил отремонтировать поэтому ремонт я отменяю пока Нужно нам потратить деньги на, на пехоту, там всего один отряд сможем нанять, блин. Не, давайте тогда здесь я не буду нанимать, а в, в бунга найму срочно два отряда, для того, чтобы их потом сразу же перекинуть в ТОСу. Тут у нас и так уже пять отрядов, но сейчас будет 7. и я, наверное, думаю, еще один отряд потом выведу дополнительно ополченцев. Таким образом, у меня будет вполне хорошая армия, которая сможет высадиться в ТОСе. Ну чисто, чтобы Тосу захватить и все. Она там будет обороняться потом некоторое время. И тогда уже, когда наберет нормальную силу, я ее отправлю в атаку на более мощные цели. Так, ну что, мой обстрел дает очень даже хорошие результаты. Мы уничтожаем порты противника. Прекрасно. Причем очень много портов я уничтожил у Тосы. Сильно они от этого пострадали. Это хорошо. Так, ну что, дальше у нас изучается. Нет, спасибо, мне медная броня не нужна. Мне бы сейчас очень бы пригодилось бы изоляции. Как видите, уровень довольства во всех провинциях плюс 2. Потому что, ну, довольство хоть и везде хорошее, но нужно его немного повысить. Тогда я смогу в отдельных провинциях, которые далекие от фронта, взять и распустить ополченцев. Так, или давайте, может быть, земельных земель Хотя нет, нафиг. Изоляцию качаем. Чисто. Так, сейчас я, кстати, посмотрю, насколько видео хорошо записывается.